монету в месяц каждый прибор добывает первый первый пять прибор который вы подключили и начали работать определяется в группу про и вы можете получить 20 максимум 20 процентов от всех этих пяти приборов а вот со шестого прибора по 15 это деса приборов следующий они определяются в группу бронз. А в группу бронз вы уже можете получить от этих 25% добытых монет у этих приборов. Дальше, со 16 по 25 прибор 30%. И с 26 прибора до бесконечности ну, 35%. Посмотрим, сколько мы получаем. Да? С, первого, с первых пяти по 20% это 100 келим в месяц. А с группы бронзы 25% это 250. А с группы синва 300. А с группы вон. Ну, здесь вот, берут примеры 10 а, приборов по группе вон. А, 350. Короче. Тысячу хелиум вы получаете в месяц, на 12 месяцев это 12 тысяч хелиум в год. Скажем так, хелиум по 10 долларов, не 14, 10, то сколько есть, добавьте 0, это 120 тысяч долларов. Это от первой линии. От первой линии. Но если каждый человек в первой линии у вас тоже хочет получить вот такие вот там проценты хелиума от подключенных приборов, он тоже подключает. Когда он подключает, то у вас есть возможность получить от бронзовой группы, от синвой группы, от гонгруппы еще некоторые проценты. Окей? Okay? Подробно, подробно вот мы будем вот тренировать, но так вы, чтобы вы могли представить, насколько интересно тут можно заработать. Okay?